Доброго всем денечка. Вы у меня в деревне. Солнечный апрельский день. И наступило время посадок в теплицу однолетних растений. Я хочу сегодня признаться в любви очень красивому, милому, похожему цветочку. Называется он Алису. Самый простой Алису, какой только у нас имеется, высотой 10-15 сантиметров с определенными расцветками. У меня в прошлом году было два вида расцветок алисума: белые и сиреневые. Я их посадила вам, честно скажу, первый раз. И то была какая причина: у меня почему-то не взошли семена моих бархатцев, а я их перепутала. Я посадила в прошлом году семена 2000 получается 18 -го года а не как бы надо 19 -го. потом я их конечно нашла но ведь дело в том что схожесть была у меня не очень хорошая и я тут экстренным способом купила этот Алису и, знаете это вот были вот такие простые пакетики самые простые, что-то я даже не знаю там копеечная цена у них совершенно и я их щедрой рукой набросал плошечки в теплице. И он у меня благодарно взошел, до да такой бодренький, хороший был у меня лесу. и рассадой посадила их везде-везде, вдоль дорожек, во дворе. Но какой это был аромат! Какая то была красота! Разрастаются они небольшими такими шариками. В какое-то определенное время их, конечно, надо подстричь, Они требуют... Выравнивание. Я вот, значит, взяла их, подравняла, они еще лучше стали расти. И так с июня месяца до прям, октября, до заморозков эти цветы у меня благоухали на участке. И нынче я, конечно, решила какие-то другие цвета взять. Хотя в прошлом году у меня вот были вот такие вот белые называется и белый ковер там еще какой-то другой но здесь называется сладкая метель вот действительно они вот такими и растут хотя я сажал вот такой снежный ковер в прошлом году но самый простой тут у меня еще пакетик с прошлого года остался белый белый вот этот алисом он очень очень насыщенного медового вкуса. Вот такой, такой аромат по двору. Не пройдешь. У меня даже было такое видео, где кот, которого мне дали на летний там период, он у нас проживал, он просто выходил, садился на пенечек и принюхивался к Алисуму. Это было такое зрелище необычное. И вот такой у меня сиреневый был алису И вы обратите внимание на цену, сколько стоит? 15 рублей это очень недорого для того чтобы но ну, огромное количество цветов у вас произрастало это совсем немного это называется восточные ночи в прошлом году я взяла еще и золотой водопад вот такой был алисум у меня но к сожалению ни одного ни одного расточка не было Видно, то есть не взошли они. Я не знаю, почему, какова причина для этого. Ну, нет-нет, и все на этом закончили. Но я решила в этом году э, попробовать. А может зайдет. Кто его знает, да? Надо пробовать всегда. Фирма Алису. Алису маленький. Я взяла вот такой Алису Маленький мок. То есть здесь идет сочетание двух цветов вот такого насыщенного, насыщенного цвета. Получается. Чуть ли не фиолетовый, да и белый. Я такой не сажала, сразу могу сказать. Но я думаю, что стоит посадить и посмотреть, насколько вот реально эта картиночка и что у нас вырастет. Да, вот я же сказала, что из желтого у меня не выросло ничего. Были только вот эти два белых, белый и сиреневый. Очень неприхотливый однолетний цветок. И если вы хотите украсить свой двор, свою дачу, свои бордюры, то лис, пожалуйста. Он к тому же спускается. Я вот в этом году даже хочу сделать их в подвесное кашпо попробовать в сочетании с какими-то другими, другими цветами. Вот Посмотрим, как это будет выглядеть. Но настолько неприхотливое растение, настолько неприхотливый цветочек, ну, на удивление просто. Конечно, он не любит перезбытку влаги и засуху не переносит. В меру надо его полить. Какие-то там удобрения специальные я не применяла. Отдельный разговор, конечно, про Алисом Сноу Принцесс, когда я начала здесь вести разговор об этом, то Алисум Сноу Принцесс это, конечно, растение, для того, чтобы вырастить, этот цветок надо вырастить, его надо черенковать. у меня есть на эту тему видео. Но он, это вегетатив, алисум это вегетативное растение. И, конечно, по своей красоте он такой огромным шаром растет, и кто знает этот цветок, он уже влюбляется в него, и все, считайте что. Уже нельзя обойтись. В этом году я тоже посадила, я черенковала. У меня есть видео, как я это делаю. Сейчас а, уже весна, апрель, и поэтому это, этот цветок, он уже набирает силу у меня. Многие спрашивают, вот куда же посадить такой маленький росточек этого цветочка. Сажайте в большой объем, в бочку, и вы увидите, что... Он с каждым днем будет благодарен, благодарен, объемы будут увеличиваться. И потом вы просто будете в восторге от того, что происходит с этим цветочком. Он растет, увеличивается в размерах, но его надо поливать регулярно. И, конечно, давать подкормку. Раз в неделю и монофосфат калия, и калийное удобрение надо. Этот цветок надо поливать не в пример, не в пример вот этим однолетникам. Они растут и не требуют такого внимания, радуют своей красотой. Это цветок бордюрный, вот, и хочу попробовать посадить они в кашпо, думаю, что они будут у меня очень неплохо смотреться. Я поняла, что их можно сажать в подвесные кашпо, Разрастаются большим кустиком и очень хорошо смотрится, почему бы не посадить. Вот я хочу попробовать. Сейчас мы с вами пойдем в тепличку. Я вам покажу, как я сажаю эти алисумы. Я их сажаю в такие пятилитровые канистры. Вверх я их подрезала. У меня получается такая емкость. Их очень хорошо скажем, перемещать куда-то. Они небольшие, большие, не маленькие как раз. В таких емкостях я в прошлом году сажала этот Алису. И в этом году, я тоже повторюсь, мне понравилось. Очень понравилось посажать. Мне очень понравилось сажать Алису в эти 5-литровые канистры, вверх которых подали. И я оставлю их в теплице. Потому что сейчас достаточно там хорошая, комфортная температура. Пусть по ночам бывает где-то там 1-2 градуса тепла. Но для... Вот для Алисума это не имеет значения. Растет тихонечко, произрастает, скажем, такую жару не надо. Алисум хорошо переносит именно вот такие прохладные перепады температур. Такие низкие перепады температур. Особенно при вот сейчас при посадке в теплице тепло днем, светит солнышко, вечером, конечно, прохладно, но вот как раз для. Того, чтобы сейчас сажать этот однолетний колес сейчас мы в тепличке я вот хотела показать вам свои канистрочки которые я использую уже не первый год они у меня не одноразовое использование, Я их использовала уже в прошлом году мне очень нравятся они удобные сделала бороздочки у меня есть такие вот маленькие грабельки там приспособления вот эти И я сейчас сделала вот этим тупым концом бороздки и раскидала семена обозначение у меня идет цифровое то есть я делаю таким образом пишу цифру 1 пишу здесь алисум один, ну и вот так еще стикером таким я обозначила написала карандашиком пусть будет так пока по бороздкам я как присолила присолила эти свои Семянки. Все понятно. Вот у меня здесь 4 сорта. Будет расти алисума. Сейчас я просто припорошу земелькой. Чуть-чуть буквально. Да вот, наверное, и вся моя посадка. Грабельки. Грабельками я разравниваю. у меня такие маленькие садовые грабельки. Я просто вот так вот все это выравниваю. Чуть-чуть вот присыпаю. Здесь тоже также же этими грабельками достаточно семена и не мелкие и не особо крупные емкости я не укрываю они вот так у меня стоят потому что очень жарко будет днем все это прогревается тут вот у меня тоже готовы уже емкости для других посадок я хочу посадить бархатцы хочу посадить капусточку уже пора пора вот тут у меня эта полка, конечно, не очень организована, еще ведь я там не убрала. По мере того, как я буду сажать, конечно, я буду тут прибираться. И здесь наверху, я думаю, что моим э, вновь посаженным цветам будет очень комфортно и удобно. Полки для этого у меня и сделаны, чтобы они стояли, не мешали. Э, то, что тут делается внизу. Я думаю, есть смысл сажать Алису. Сажайте, он очень неприхотливый. Вы будете просто рады тому, какие красивые цветы. Будете Всем приятных участие, посадок, участие. друзья мои. Я хочу вам пожелать здоровья, радости, весенней погоды, добрых друзей, приятных людей вокруг вас и мир вашему дому.